И вот Путин вообще молодец, сделал заявление, что впервые за всю историю России у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть впервые за всю историю России решить кардинально, решить два раза жилищный вопрос, решить кардинально решить жилищный вопрос. Отлично. Впервые в истории России? Нет, не впервые. Обещаний мы очень много слышали. Хрущев обещал в 80-м году да, коммунизма и, соответственно, еще каждого жилье. Горбачев в 2000 году. Но Путин э, срок не указал, просто хочет обмануть, просто без срока. Потому что он уже рассказывал нам, что в 2020 будет там квартира у каждого. Я забыл, он же сам обещал 100 метров. Да, у семьи из трех человек не менее 100 метров квартиру обещал. А теперь вот впервые за всю историю собирается решить. Что же мешало ему 20 лет решить этот вопрос, когда нефть стоила под 200 долларов. Да? За 20 лет он не решил этот вопрос. Вот там... Отец Сергей обещал за три дня на порядок навести. Вот я могу по этому поводу сказать. Вот Путин не решил этот вопрос за 20 лет. Жилищный вопрос россиян. Я решу его за 20 минут. Понимаете? За 20 минут. Иллюстрации, конфискации. И все. Жилищный вопрос мы мгновенно решим. Представляете, там какой-то черт, которого вывел Путин из-под... Следствие суда, который возглавлял таможню, помните? У него жилище это только одно, а у него не одно, их много. Пять квадратных метров. Можете себе представить? Пять квадратных метров. Вот предположим, из расчета на одного человека 50 метров. Да? Не пять, пятьдесят. Представляете? Из расчета... 50 метров на человека Мы 100 человек в этом доме можем поселить 100 Потрясающая ситуация А это только одно из жилищ Вот от Украины Представляете сколько жилья сейчас стоит пустого Вокруг Москвы целые пустые города стоят Потому что никто не покупает Они хотят э, какие-то цены получать Огромные там деньги за это и не получает. То есть мы мгновенно расселим в один день, и расселим всех людей из ветхого жилья, всех людей из деревянных халуп и займемся строительством реальным, будем проводить дороги, будем строить дома, будем строить э, какие-то помещения коммерческие, очень важные и так далее. То есть строительство нам нужно, безусловно, и мы решим эту проблему за 20 минут. Путин за 20 лет не мог. Одним указом только, одним декретом только, а и конфискации за 20 минут.